Хотелки вопрошаете обнулить, запрещаю ко мне присылать платежки и э, прекращаю с вами все отношения. А они мне присылают письмо, значит, вы должны оплачивать на основании какого-то там всего этого. Я им пишу, вы меня, наверное, плохо поняли. Я вам сказала обнулить, потому что я на законном основании, согласно конституцию, которую вы чтите, даете присягу служить закону. Являюсь носителем прямой власти. Я не гражданка СССР. Я не гражданка Российской Федерации. Я носитель прямой власти, которую вы мне сказали на основании вашей Конституции. Они мне опять пишут, только там уже другие законы. Ага, я перестала платить, думаю, ладно, не, не получается, не получается. А, и пишу третье письмо. Я благодарю вас за консультацию, но я в ней не нуждалась, поэтому еще раз требую обнулить, потому что я носитель прямой власти, а вы мои слуги. То есть, приступая к служебным обязанностям, вы переходите из статута носитель прямой власти в статус служебного управления. Они мне два месяца проходят, приходят, наливают пиканцы, Получилось, Я говорю, слушай, точно говорю, мало что-то я хорошо здесь с ними поработала. Через месяц раз приходит опять 4 900, он посмотрел, ну вот, видишь, ничего не работает. Ну, потом, значит, 9 600, и так пошло. Через 4 месяца раз опять нулевая питанция. Он такой, что Я говорю, не знаю, давай дальше смотрю. И вот сегодня, уже год прошел, вот сегодня ноябрь, Три-четыре месяца начисляют, нулевая квитанция. 3 четыре месяца начисляют, нулевая питация. Обнуляется. Вот. Почему я решила изучить эту тему? Носитель прямой власти. Так просто его на простой народ наделить, простой народ этим статутом нельзя. Я стала изучать, откуда он пошел. Ага. Я открыла первый закон о гражданстве Советского Союза 19 августа 1938 года, где написано во второй статье. Гражданами Советского Союза признаются все бывшие подданные Российской империи. 1938 -го года закон о гражданстве СССР. Я стала задумываться, почему бывшие подданные Российской империи. Значит, этот статут обнулен кем-то? Значит, его больше нет, если бывшие подданные Российской империи. А также в этом законе, в третьей статье написано, а также гражданами Советского Союза признаются все иностранцы, независимо от расы и нации. То есть в 1938 году еще нету никаких республик. Я начинаю понимать, что речь идет о всех иностранцах. Хорошо, я стала задумываться, открываю закон о создании СССР от 30 декабря 22 года. Где, смотрю, декларация о создании Советского Союза. Декларация, это слово наз... обозначает э, какому-то документу э, придать торжественность какому-то документу. 79 подписей, смотрю ни одной расшифровки. На сегодня мы знаем, что если в документе нет подписи расшифровки, документ становится нулевым, ничтожным. Стала понимать, думаю, в 22 году СССР образовался, в тридцать восьмом году первое гражданство, разрыв 16 лет. Значит, мы до 38 -го года при, гражд... при... при государстве Советского Союза оставались бывшие подданные Российской империи. Стала дальше изучать, делать запросы в аппарат Госдумы, а в Минюст, мне стали приходить ответы. Открываю Конституцию 1918 года, с первой по 8 статьи написано. Что все, все вся Российская империя и перечисляются заводы, бриллианты, банки с деньгами, все ресурсы, водное, земное, небесное пространство переходит в руки народа навечно. Я делаю запрос а, в аппарат Госбук, Ньюс, и мне приходит ответ, что эта Конституция, действующая, никем не отменена. Хорошо, тогда я думаю, откуда же у нас вот это бывшая подданство обновлено. И когда я став... мне, попался... Доку... мне попались документы, называется библиотека Росфин...» Забыла. В общем, библиотека по архивам Российской империи, начиная с 1400-х годов. И я открываю там какую-то... Вот не нашла, я сейчас потеряла, вот сейчас ищу, где я нашла это место, где там рассказывается, как Александр Третий Короновал Михаила, своего сына, в 16-летнем возрасте. И, и здесь становятся пазлы на место. Николай II, передавая Российскую империю, Временному правительству, как нам говорили столько лет, а Временное правительство не передало народу, все вот так вот запудрено было. Оказывается, Николай II передал настоящему монарху Российскую империю, Михаилу, Ему не надо было его короновать, то есть никакую процедуру проходить не надо. Российскую империю Михаил забрал. А Михаил, видимо, это мое личное мнение, видимо, Михаил понял, что его так же убьют, как Николая II, просто передает всю Российскую империю народу. И его воля фиксируется в Конституции 1918 года, где и написано, все переходит навечно, без договоров, условий и переговоров. Поэтому я поняла, почему до сих пор у нас сегодня невозможно отнять вот этот статут, носитель прямой власти, и невозможно скрыть это в конституциях, а также в уставе Петербурга, в четвертой статье написано, что властью в городе Санкт-Петербург являются его жители. То есть невозможно отнять юридически, можно лишь только путем юридической лжи, где с нас берут все время подписи. На добровольные согласия. Когда мы подпись отнима, отзываем, подпись становится ничтожной. Они этого, как бы народ это не знает, но они это знают. Поэтому они нам говорят, отменить вашу подпись и отозвать это невозможно. Это все юридическая ложь. Это все тоже многоходовые хитрости, поэтому это все возможно. И я поняла, что вот я так и обращусь в этот РКПЦ, где формируют платежки, что я на законном основании являюсь носителем прямой власти. Я не гражданка, у которой возникают все уже обязанности, а я носитель прямой власти. И решила попробовать. Вот у меня так получилось. Так что все.